Всем привет! В эфире «Универ -ньюз». Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем вам о самых интересных новостях из жизни Казанского федерального университета. С вами я, Лилия Талипова, и сегодня в выпуске. КФУ стало центром развития инноваций. В Казани наградили автора 50 лучших инновационных идей. Студенты Казанского университета побыли солдатами российской армии. 15 декабря в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась защита дорожной карты. На повестке дня стояли вопросы, связанные с учебной и научно-исследовательской деятельностью подразделения, медийным продвижением собственной СМИ в федеральном медиаполе. Подробности в следующем выпуске. А теперь главного новостям. С 14 декабря Казанский федеральный университет стал центром развития инноваций. Научная деятельность университета вышла на высочайший уровень. Проект реализации инновационного центра одобрен правительством Российской Федерации. Подробности в сюжете Артема Тупичкина.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 В Казани наградили авторов 50 лучших инновационных идей. Награду достоили 139 конкурсантов по 8 номинациям. Из них 33 представителя Казанского федерального университета. 14 декабря в Казани подвели итоги 13-го республиканского конкурса 50 лучших инновационных идей для Татарстана. Он проходил в течение года, с 1 января 2017 года. Открыл мероприятие президент Татарстана Рустам Миниханов, который отметил, что за 13 лет конкурс превратился в одно из значимых республиканских событий в сфере инноваций. Награду доставили 139 конкурсантов по 8 номинациям. Из них 33 – представителя Казанского федерального университета, преподаватели, студенты и даже учащиеся в МИЦФКФУ. 39 победителей, 33 победителя представляет Казанский федеральный университет. Это как люди, подавшие на конкурс через УИР, так и подавшие самостоятельно. В прошлом году из 143 победителей было 17 наших, в этом году уже из 139, 33 наших победителей. И надо отметить, что растет еще количество заявок, поданных на программу «Старт-1» и «Старт-2». И здесь, допустим, по сравнению с прошлым годом, у нас уже 4 победителя. Это где уже идет финансирование в размер до 4 миллионов рублей. Подобные мероприятия позволяют школьникам, студентам, молодым ученым, параллельно с учебой развивать собственные проекты, пробовать себя в инновационном предпринимательстве, выстраивать рабочие отношения с вузами, государственными органами и бизнес-структурами. На самом деле моя юность сколько даже не украшает проект, сколько и тут, а, дает ему а, такую слабость, потому что а, на самом деле самые лучшие идеи, они зарождались еще раньше у людей. Мой проект представляет из себя неинвазивный гликометр, сагметр, а что один глюкометр? Инвазивный гликометр ⁇ это устройство, с помощью которого вы сможете измерить уровень сахара в крови без крови. Проект он, ну, инновационный тем, что он позволяет все-таки втягивать молодежь, включать молодежь в участие научной деятельности. Конкурс 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан проводится с 2004 года. Его цель – стимулирование инновационной деятельности, пропаганда интеллектуальных достижений специалистов научно-технической сферы, содействие использованию интеллектуального потенциала регионов России и зарубежных стран в решении научно-технических и социально-экономических задач Республики. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, универ -Ньюс. Трудно спорить с тем, что нынешние призывники активно стараются отгостят армии. Но оправдана ли такая позиция? Герои нашего следующего сюжета уже прожили один день жизни солдата. А с ними и наш корреспондент Анна Глазунова. Для ребят, которые не служили, трудно понять, что такое армейский распорядок. Но сегодня у каждого студента была возможность почувствовать себя настоящим солдатом. Собрать и разобрать автомат на скорость, попасть точно в цель с пневматической винтовки и как можно больше раз подтянуться на перекладине. Это лишь малая часть того, что должен уметь делать солдат. Студенты различных институтов и курсов Казанского федерального университета попробовали прожить один день из жизни солдата. Сложнее, наверное, было собирать перебирать автомат, потому что я не делал этого давно, но, в принципе, у нас была возможность потренироваться, и этого было достаточно, чтобы обновить свои знания. Ну, я после школы сразу же в армию пошел, потом после армии уже поступил в Казанский университет, но ну, это как бы военное уже воспитание, патриотическое воспитание, патриотизм. Больше всего, наверное, разборка-сборка автомата, но ну, это самое интересное для юноши, я так думаю. Вообще желание есть такое отслужить? Да, есть, я хотел после, когда закончу, пойти служить. Важной частью является и строевая подготовка. Без правильно поставленного строевого обучения трудно добиться четких действий солдата в современном бою. Срок службы. В армии сократилось до одного года, и поэтому все-таки призывники должны приходить, имея какой-то практический опыт. Стрелять точно, метко, а главное – уверенно. Здесь все имеет значение. Необходимо не только правильно держать автомат, но и быть предельно сосредоточенным. У многих студентов после такого дня появилось еще больше желания пополнить ряды российской армии. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ -Ньюз. Казанский федеральный университет открыт для любого сотрудничества. С этих слов начался семинар, посвященный вопросам российско-немецких отношений. Подробнее ты узнаешь в сюжете Олега Кашина. Казанский федеральный университет 14 декабря организовал семинар по обсуждению вопросов международной деятельности вузов и российско-немецкого сотрудничества. Участие в семинаре принял проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. В своем приветственном слове проректор отметил, что Казанский университет открыт для любого сотрудничества, а стереотипы о конкуренции среди университетов нужно разрушать, ведь все заняты общим делом. Также Ленар Латыпов предложил усилить сотрудничество между КФУ и немецкими вузами в проведении совместных исследований в области миграции и борьбы с терроризмом. Напомним, что Казанский федеральный университет сотрудничает более чем с 30 немецкими университетами, а традиция сотрудничества с немцами начата еще в Казанском императорском университете. Олег Кашина, Роман Самарин, Универньюз. А теперь о вкусных новостях. Наверняка многие начинают составлять список продуктов для праздничного стола. На какой из них стоит обратить особое внимание и безопасен ли в этом году самый популярный продукт, выясняла Аделия Шамилова.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 На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжай следить за самыми свежими новостями от команды «Универ До скорой встречи!